Здравствуйте, вас, козерожки! Сегодня мы будем смотреть, что будет происходить в вашей жизни в период с 2 по 26 июня. Именно в это время Венера будет двигаться по вашему символическому дому партнерства. Поэтому каких-то приятных событий в сфере партнерства вам не избежать. Ну, сама по себе Венера в Раке какая? Она чуткая, она заботливая, она семейная. Поэтому можно ожидать, что захочется какой-то теплоты во взаимоотношениях в это время, захочется эмоциональной близости, захочется как-то подвинуться, соединиться душами. Но, но немножечко картину портит, во-первых, коридор затмений, с которым мы входим. Мы все входим в данном периоде, который продлится до 10 июня. Я готовила видео по этой теме, я думаю, что вы посмотрели. Оно будет наверняка для вас полезным, потому что оно вас затронет в том числе. Также Меркурий, ретроградный. Меркурий ретроградный с 30 мая. У вас он находится в зоне работы здоровья, и, как правило, он дает необходимость закончить то, что было начато ранее, доработать, доделать. Ну, знаете, всякая рутинная такая неприятная работа, которая откладывалась на потом. По здоровью, тоже то та, та же ситуация, то есть нужно заняться своим здоровьем, нужно провести какие-то анализы. Кстати, до 23 июня идеальное время для того, чтобы поехать в отпуск и отдохнуть после 23 числа меркурий станет прямым и он пойдет прямо по вашему дому давая вам новые дела новые задачи и собственно в эти можете заняться уже с новыми силами и хорошо отдохнувшими То есть, есть такой шанс обязательно им воспользуйтесь по возможности также Будет еще два интересных периода. В красном отмечены те сферы жизни, которые будут у вас наиболее активно проявлены. То есть вы будете сами по себе активничать. Зона коротких поездок, зона коротких путешествий, зона любовь-дети. Сейчас немножко подправлю. Так вот, зона любовь-дети, здоровье-работа, партнерство и чужие деньги, секс. Ну, возможно, еще опасная ситуации. но будем надеяться, что ничего опасного не случится. Так вот. Все эти сферы будут для вас достаточно активны. Самое приятное то, что в течение ну, первых трех недель, то есть практически весь период, Венера будет образовывать очень благоприятных два аспекта. Причем один аспект будет перетекать постепенно в другой. один лучше другого. Это... Тригон в начале до 7 числа, до 7 июня к Юпитеру в вашем доме поездок, коротких контактов, коротких поездок, коротких путешествий, договоренностей. И ну, также э, здесь возможно еще и контакты, знаете, с соседями, с двоюродными братьями, сестрами, с родственниками, и можно говорить о том, что с утра по 7 июня вам удастся очень удачно о чем-то договориться, возможно, какие-то небольшие поступления, удачные отъезды, какие-то удачные знакомства, которые, конечно же, не могут не будут надолго, но тем не менее, они на ближайшие 2-3 недели они могут оказаться для вас очень полезными, и вы будете восприниматься как больш... воспринимать как большую удачу и подарок. Также с 17 по 22 то же самое, только будет к Нептуну, от Венеры к Нептуну. Здесь еще возможно получение каких-то небольших финансов, может быть улучшение финансов, по финансовой теме. Ваши ресурсы, да прибудут ваши ресурсы. От тех, кто вхож в ваш дом, в ваше близкое окружение. Ну и можно говорить о том, что вы вообще будете очень радостны и веселы в течение этого времени вас любые передвижения будут радовать, любые контакты вас будут радовать. И да, самое идеальное в это время это не работать. Поработайте потом, после 23 числа. Следующий благоприятный аспект, который состоится с 12 по 15. Так, с 12 по 15 июня Венера образует секстиль к Урану. Уран в вашем доме любви. И, о, вот это да, да здравствует любовь. С 12 по 15 благоприятные изменения в любовной сфере. Возможны приятные знакомства, возможные улучшения в делах детей, возможны, возможно, какие-то хорошие благоприятные обстоятельства для оппель, для любых любовных дел в общем-то если хотите очень хорошо вам провести время отдохнуть то обязательно используйте для себя эту возможность Прям для вас несмотря на ретро меркурий чудесный чудесный месяц практически весь получается но больше всего повезет тем кто уйдет в отпуск ну а тем кто не уйдет то я думаю что все равно будет работать так, спустя рукава Не вам будет с 20 по 24 пожалуйста обратите внимание будет оппозиция от венеры плутону смотрите здесь между вашим первым домом вашей личностью и партнерством здесь возможно возникновение ситуации которая может серьезно накалить вас эмоционально и тут с учетом того что 24 состоится полнолуние вы знаете вот я всем говорю что нужно быть осторожными а вот как раз для вас это выглядит по-другому как раз для вас важно не упустить выпавшего вам шанса собраться силами и рискнуть что-то сделать то что вы даже от себя не ожидаете вполне возможно что вы можете выиграть так что освобождайтесь от своих страхов Вполне возможно, что риск будет оправдан, и вы будете потом сами себе удивляться, как вы могли это сделать, поскольку это на вас совершенно не похоже. Ну что ж, по основным аспектам мы прошлись. Теперь посмотрим, что нам подскажут карты тороп. Так, сегодня я использую... Основных будет ну, не две позиции, а две сферы жизни. Первая это работа, вторая чуть более подробно любовь. Ну и последняя будет цвет рекомендаций на ближайшие три недели тремя колодами. Первая, значит, смотрим ситуацию по работе. Здесь идет 8 жезлов, либо развилка. Повешенный. И десятка пензаклей. Ну, либо смотрим картинки. Развилка дорога повешенная собачка возле дома. Довольная такая собачка, обеспеченная собачка. Так вот, эта ситуация больше указывает на то, что вы можете стоять на пороге каких-то важных кардинальных решений своей жизни. Вы раздумываете о том, что вы бы хотели построить какой-то бизнес. Кто-то думает о бизнесе, кто-то думает о статусе о своем. И вполне возможно, что пока вам ну, не получается добиться тех высот, к которым вы стремитесь. Сами по себе карты еще могут указывать на необходимость отойти от дел, немножко, немножко отодвинуться от них и отдохнуть всему свое время. О любви. Ну, тут ситуация выглядит таким образом. Значит, первое. Здесь у нас для мужчин. Ну, как получилось, женщины проигрались Первое. Для мужчин тут влюбленные, то есть он мечтает, вот, мечтает о некой женщине, которая в его голове, она как некий такой, знаете, неуловимый ангел, что ли, как мечта недосягаемая, и он очень сильно страдает о ней, он бы хотел, он её рисует в своей голове, в своих фантазиях, он стремится к ней всем своим сердцем, но она для него может быть непростой, поскольку здесь у нас туз Пентакли он ее может рассматривать как подарок женщина дорогая очень уверенная в себе с высокой самооценкой женщина которая знает чего она стоит и здесь для завоевания такой барышни нужно конечно очень хорошо постараться и вложиться теперь для девочек 8 мечей переживания непонятно куда двигаться дальше во взаимоотношениях с таким молодым человеком вполне возможно что он из другого города или из другой стороны страны вы можете с ним быть разных взглядов на жизнь разная философия, разные привычки ну в общем то вообще абсолютно разными людьми но вы очень сильно стремитесь всем своим сердцем быть с ним вместе то есть вас к нему тянет вам с ним хорошо. Хорошо отдыхать, хорошо проводить время. Но, скорее всего, что это человек вот только для того, чтобы проводить время, но не для построения каких-то крепких семейных отношений. Обратите на это внимание. Ну, больше, чем дружба, там ну, вряд ли чего-то может быть. Давайте еще зададим вопрос про отношения, которые семейные, которые уже давно, которые надежные, проверенные. Так, Что в них будет? Здесь все, все, все стабильно. По четверочке вода, четверочки да, водой, воде, воде, да, четврки воде, они стабильные. Они стабильные и даже может быть, знаете, немножко скучновато. Вам в них и слишком много любви, слишком много чувств, странно, как для земного знака. Но здесь есть необходимость поехать куда-то отдохнуть, даже если это недалеко. То есть не обязательно это должно быть море, это может быть небольшой водоем, дача, поскольку здесь кубки, кубки. Очень много кубков. Да, и это кубки, туз кубков, слуга кубков, и заканчивается это четверочка жезлов все стабильненько четверки это всегда стабильность теперь основной совет для козерожек это у нас вот такая вот карта карта мастер она говорит о том что вы сами творите свою жизнь сами ее создаете то что вы сделаете с ней то и будет также вам здесь советуют отдохнуть преобразиться поменять что то в ней может быть остановиться то есть, произвести какие-то трансформации перемены побыть где-то наедине с собой помедитировать помолчать переосмыслить что-то тем более что тут недавно пройдет, прошел уже или пройдет коридор затмений и конечно же размышления они будут очень в тему и заканчивается все это знаете неким сожалением или переживанием за кого-то из прошлого так, да, это может быть. Но Я могу сказать так, что эти сожаления и переживания, они напрасны. Я думаю, что вы поразмыслите и успокоитесь. Ну что ж, на сегодня все. Благодарю вас за вашу поддержку, ваши лайки, комментарии. Подписывайтесь на мой канал и до встречи в следующих периодах.